Всем привет и добро пожаловать! Сегодня Microsoft немного приоткрыла за навесу грядущего пополнения Game Pass в первую половину июня 2021 года. Почему приоткрыла? Да потому что список состоит всего из трех. И я так думаю, все самое сочное нас ждет вот уже 13 числа этого месяца, когда состоится презентация Xbox и беседы. Ну а пока давайте глянем, что нас ждет в ближайшее время. С вами Gaming Serge, Приятного просмотра! 3 июня на Xbox появится For Honor. Данная игра, я думаю, особо не нуждается в представлении. Кратко только напомню, что ориентирована For Honor в первую очередь на мультиплеер, хотя одиночная кампания в игре тоже есть. Сюжет здесь предельно прост. Жили-были рыцари, самураи и викинги и жили относительно неплохо, но в один прекрасный день случился катаклизм, из-за которого ресурсы у всех фракций закончились. Так началась тысячелетняя война. И даже когда проблемы с водой и едой разрешились, стороны продолжили воевать. Так, видимо, по старой привычке. От себя хотелось бы, наверное, предупредить. Порог вхождения в игру достаточно высокий. И неподготовленному игроку будет достаточно сложно влиться во все эти механики, тонкости. Но если вас это не пугает, добро пожаловать на войну. С 8 июня на ПК добавят Backbone. Это нуарный детектив с элементами стелса. Нам предстоит побывать в шкуре антропоморфного енота и частного детектива Говарда Лотера. Нужно исследовать закоулки обнесенного стеной Ванкувера, вынюхивать улики, решать головоломки, допрашивать свидетелей и выбирать, по какому следу пойти. Вдохновленная любовью классики кинематографа, Backbone погрузит нас в мрачную атмосферу антиутопии, наполненную тягучими мелодиями оригинального саундтрека в стиле Doom Jazz. Русский язык, скорее всего, будет отсутствовать. И с 10 июня на Xbox и ПК добавляют Darkest Dungeon. Здесь все достаточно привычно для данного жанра. Есть глобальная карта с пятью подземельями и руинами, где мы выбираем на какое задание отправиться в следующий раз. Чем чаще успешно выполняем миссии в конкретном регионе, тем больше новых квестов открывается и тем ближе мы к финальному боссу этой локации. В прокачке и развитии персонажей и заключается основной смысл Darkest Dungeon. И мы раз за разом тренируем своих подопечных на более легких заданиях, чтобы продвинуться вперед к своей цели. Ну а теперь список тех, кто покинет библиотеку 15 числа. Здесь, к сожалению, список побольше. На этом у меня пока все. Какие ваши ожидания от предстоящей презентации Xbox? Давайте обсудим в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Лайк, если видос понравился. Подписка, колокол. Все как всегда. До новых встреч. Пока.